Здравствуйте, дорогие друзья, как бы мне хотелось сказать доброе утро, но сегодня фантастический, сказочный эфир, он проходит днем, накануне Рождества, и наверное, обратили внимание по моему чудесному головному упору, а мало того, потому какое сегодня количество гостей в нашей студии, это прекрасная семья, Надия Черкасова, Надия, привет. Да, добрый день, привет. Да, и сегодня да. по-настоящему, действительно же, Мэри Christmas. Хоть мы как бы православные, но, на мой взгляд, Рождество, оно и есть Рождество, не имеет значения. Вот мне кажется, это праздник такой легкий, веселый, радостный. И как приятно, что здесь все находятся твои детки. Привет, малышня. Привет. Привет. Привет. А вы можете сказать «поздравляем с Рождеством» или «Мэри Крисмас»? Мэри Крисмас. Ну, отлично. Ну, а громче там можете? Мэри Крисмас. Мэри Крисмас. Мэри Крисмас. Ура. Ура! Слушай, я очень рад, что ты здесь, несмотря на всю фантастическую, я же знаю твою загруженность, и тема сегодняшняя наша не про дела, тема сегодняшняя наша про тебя, про тебя, про тебя как девочку, как маму, как жену, как тебе удалось создать вот это фантастическое состояние твоей жизни, где ты успешная, и мы назвали вот эту сторону твоей жизни «Семья как проект» ну, конечно же, сегодня суббота, да, и слава Богу, никакой вот этой вот рабочей занятости у меня нет, и я максимально себя разгружаю в субботу и воскресенье, чтобы, как ты говоришь, быть мамой, во-первых, да, быть э, собой. И просто проводить время с семьей. Поэтому, собственно, когда ты меня пригласил на, на, на эфир в субботу, первое слово, которое ты от меня услышал, это слово нет. Но потом ты сказал: слушай, а если ты придешь. готовы ли ты прийти с детьми? Поэтому я сказала да, потому что. Я думаю, что, наверное, крайне важно для работающих именно мам, да, мы сегодня будем говорить об этом, четко делить, да, где есть работа, а где есть твой дом. И вот этот баланс... Можно соблюдать только тогда, когда вот ну, ты четко разделяешь, на мой взгляд, две вот эти вот части. Ты знаешь, к счастью, мне, к моему счастью, я знаю тебя чуть, может быть, больше, чем кто-либо, да, там, потому что мы с тобой имеем возможность чуть больше общаться. И я специально проанализировал твой фейсбук за последние полгода. Я бы хотел вот в преддверии нашего разговора зачитать один твой пост, который ты написал, который, на мой взгляд, характерно показывает вот это твое состояние. 0 часов 30 минут. Вот только вышла из офиса, заехала в МакАвто, энергия прет, планов громадье. Признаюсь, я трудоголик. Особенно, когда у тебя суперкоманда и отличные результаты. А потом идет очень важное. И когда надежный тыл дома, который любит такая, как есть. И не ворчит, что я могу уйти в творчество, забыться и не перезвонить. И ничего не написать целый день. Как тебе удалось? Вот Давай, наверное, ну, мы же с тобой бизнесмены, да? возвращаясь туда. Мы всегда... Делаем что-то, когда идентифицируем какую-то проблему. С чего все началось? Как ты поняла, что это требует внимания? Поняла, собственно, тогда, когда дожив до 38-39 лет в нашей семье не было детей? И, собственно, было понятно, что это не может считаться полноценной семьей, потому что я действительно большую часть времени уделяла работе и считала, что семья это то место, где твоя вторая половина тебя всегда, всегда поймет. А значит, в этом смысле, если всегда поймет, то значит будут возникать какие-то моменты по остаточному принципу. Соответственно. Да, мне тут вот я сижу неправильно, оказывается. Хорошо, я сяду правильно. А, поэтому вот ну, появилась вот такая вот ситуация, когда было понятно, что о, надо что-то с, что с этим делать. И как деловой человек, да, я знаю, что когда ты работаешь над каким-то проектом, надо туда инвестировать время, надо туда инвестировать внимание, надо четко ставить там, дедлайны и насыщать событиями. И я перестала относиться к семье, как, вот, может быть, хотя я и написала в этом сообщении да, про протыл, про да, но я перестала быть вот такой женщиной, которая приходит, падает и больше не шевелится. Да. Слушай, я мальчик, ты девочка, да? Это очень хорошо, потому что вот когда мы говорим, я читаю много вот всяких, знаешь, книг, потому что я тоже занимаюсь личностным ростом. Вот у меня есть книга, одна интересная, это «Проект счастья». Одна дама на Западе, она говорит, я решила в своем доме создавать проект счастья. И вот я сама поняла, что только я могу осознанно, если даже не включая мужа, а потом он потихоньку втянулся. Был ли у вас какой-то разговор? Вот так как наша передача не просто рассказать, какая ты хорошая, какие мы с тобой умные, а дать конкретные, практически тем девочкам, которые, или мальчикам, или семьям, которые хотят сделать так, чтобы в их семье произошли позитивные изменения Все-таки вот с чего начать? Вот когда вот они пришли вот сегодня, подумали, что да, надо что-то менять ну, знаешь, начать надо с себя. А, это как, вот, как любой навык, да, как э, любая компетенция, ты начинаешь с себя. И я согласна вот с высказыванием той, той женщины, которую ты назвал, да, что действительно надо просто вот для себя решить, что я свой проект назвала «Семья», да. что все у меня должна быть отличная семья, я хочу много детей. И, собственно, определив, что это проект «Семья», может быть, это звучит ну, для кого-то жестко, да, но определив именно вот в логике что это проект. Проектного управления. Это же ну, сегодня, вот, да. Даже может быть даже так. да И я начала в этой логике двигаться. Потому что все, что ты можешь сделать, это можешь менять себя и создавать создавать сам. Если уже переходить на какие-то конкретные вещи, да ну, я считаю, что все начинается на самом деле с мелочей. Знаете, как вот на, на, на работе, да, вот приходит студент на первую работу, да, и начинает как-то выделяться от всех остальным какими-то небольшими, выполненными задачами, да. Здесь то же самое, да, там, э, ты любишь человека, но, но у тебя никогда нет времени, да, uh -huh. и ты начинаешь придумывать какие-то маленькие мелочи, да, не надо сразу вести в ресторан, там, да. э, я не знаю, бежать, Узу арендовать самолет, да, и делать что-то такое, не знаю, там, прыгать ради любимой, там, откуда-то, да. Можно начинается с очень простых вещей, как-то написать какую-то маленькую записочку, да, или передать вахтеру на первом этаже какой-нибудь конвертик и сказать, что когда будет мой муж проходить, передайте ему это, пожалуйста, да, и туда там ты на скорую руку взорвала? ходить из туалетной даже бумаги, это смешно, да, там не вырезать, а вот вырвать, <laughs> вырвать сердечко, да, вот с таких мелочей, мне кажется, вот это начинается. еще раз, смотри, правильно ли я тебя понял, что когда ты решаешь, что твоя семья требует изменений ты не начинаешь требовать от второй половины что все давай меняться ты берешь и делаешь это сама но лично у меня никакого разговора не было я просто начала делать делать сама а это уже знаешь как вот но ну, сегодня дети да там и наверное слово игра очень подходит а это дальше уже как -то как игра ты начинаешь в это во все э, втягиваться, и все вокруг начинают втягиваться. Вот я вчера сделала пост, у нас бабушка в гостях, и она очень быстро втянулась в наши виртуальные игрища и наши путешествия. Потому что как только ты попадаешь в атмосферу, тебе хочется в этом находиться. Поэтому совет, как резюме, номер один, начните с себя. И не ждите, что прямо вот там сегодня вам скажут, какой ты молодец, спасибо тебе большое что-то. Да? Но ну, делайте это с любовью, и делайте это, кстати, для себя. Вот. Мне кажется, что это такой вот, ну, главный, наверное, совет, который я хотела бы сказать, с чего вот начать. Супер, я могу просто только добавить, потому что я, ну, как бы не девочка, но я мальчик, но я видел там в письме, в этой книге про счастье», она говорит, я решила каждый день целовать своего мужа. Просто так. Вот подхожу и поцелую, просто так, привет, там, и вот как бы вот это. С этого она начала, с этого маленького шага. А ведь на самом деле вот эти маленькие шаги, которые ты привела, это, наверное, самое трудное, ведь э, так часто просто можно это не делать, забыть, перестать об этом думать. Но когда, расскажи мне теперь, когда ты получила первую обратную связь? Ну, достаточно, да, да, достаточно быстро, я не могу даже на самом деле вспомнить, что это было, мы все таки уже с… Моим супругом к тому времени жили вместе, вот, ну, когда у нас появился первый ребенок, да, уже почти 20 лет. Поэтому понятно, что если бы мы не любили друг друга, мы бы не были вместе. Но там это достаточно быстро проявляется. Хорошо, тогда маленький кейс такой. Что делать, если вдруг вторая половина не включается? Продолжать, несмотря ни на что? Я уверена, что да, поскольку на, на, на самом деле это очень серьезно делает твою жизнь разносторонней, разнообразной. Ну, например, я утром еду на работу, и я думаю, ага. Суббота-воскресенье, что мы будем, мы будем делать? Я начинаю смотреть сайты, связанные там, с какими-то детскими играми, или я читаю э, там, на том же там, Working Mama, я не знаю, можно рекламировать ага. или нет, но мне кажется, это очень полезный ресурс, что про будет происходить в субботу-воскресенье в Москве. В конце концов, это даже отличный, вот, может быть, это цинично звучит, это отличный способ переключения. Ты просто читаешь другую литературу, ты читаешь другую информацию. И так же, как и к проекту или к совещанию любому, да, ты, ты готовишь некие материалы, так и здесь. Я просто читаю, что можно было бы сделать в субботу и воскресенье, чего-то такого нового. То есть создаю события. Понимаете, события само по себе не произойдет. Можно лежать на диване и проваляться э, целый. Или погрязнуть в домашней рутине. Все, все, все выходные. Ты, ты знаешь, наверное, вот если там, ну, первое правило ⁇ начни с себя да, ⁇ второе ну, ⁇ включайся в эту игру и воспринимай это как игру ⁇ то третье э, ⁇ те, кто там, друзья и знакомые бывают у нас дома, да, мы совсем, я даже скажу это слово, не запариваемся на тему быта. Да, у меня нет никаких там дорог, дорогой мебели. У нас везде можно рисовать. У нас есть стены, там и стена, на которые можно рисовать, приклеивать, все что, все что, хочешь, это как такая у нас большая стенгазета. Я не знаю, если вдруг там дети нарисовали на диване или еще где-то, пожалуйста, да, там, я не знаю. Даже на моей какой-нибудь сумке мне тоже не жалко, потому что я не трачу деньги на непонятные дорогие дорогие вещи. И мне кажется, вот эта вот, ну бытовуха, она у нас находится, ну у меня лично, да, там она находится на двадцать пятом. Плане. потому что в семье это очень часто занимает место номер один, и люди превращают вот жизнь вокруг статуэток, мебели итальянской, которые ждут там годами, и, ну, превращать просто вот свою жизнь, они становятся такой же, такой же мебелью. И мне кажется, что вот начать счастливо жить, надо просто про все это ну, забыть. Но ну, не получилось, не получилось, да? там, не знаю, что-то сломали, что-то разбили, но мне, бывает. честное слово, ничего не жалко. Даже <связать> если порвут мой паспорт, я схожу и получу новый. Теперь ты знаешь, как это делать, да. Слышать. ну вот, во-первых, в России, как ни странно, да, вот очень мало людей, которые действительно говорят об успехах своей семейной жизни. На Западе это принято. Мы знаем фильм «Секрет», мы знаем вот эти книги про их счастья». Я думаю, что, может быть, я тебя как-то сподвигну, что ты напишешь свою книгу там о том, как создавать счастливую семью на основе своей жизни. Но мне не об этом. Так как мы стараемся делать так, чтобы наша программа была практическая и смотрят ее по всей России. Многие зададут вопрос, конечно, тебе хорошо, ты там член правления, тебя, там, вы живете в каком-то хорошем доме, в Москве, у вас там ресурсы, все. Скажи мне, пожалуйста, я-то знаю, что это так. Ведь можно же создавать ивенты, сидя в креслах, представляя, что вы летите куда-то, без каких-либо вообще финансовых затрат. Все же зависит от другого, от чего? Ты знаешь, Ром, да, сейчас там у нас дом, но вот я вспоминаю, много лет назад моя мама вела очень хорошую, ну, такую традицию, правила, наверное, да, в нашей семье. Мы жили в однокомнатной квартире и с семьей собирались в маленькой кухне Хрущевки, если у меня память не изменяет, 4,5 квадратных метра она там была, да, и мы всегда зажигали свечи. Класс. И вот, например, я эту традицию сейчас передаю детям, мы всегда и завтракаем, и обедаем при свечах, и вот это вот создает какое-то абсолютно сказочное настроение. Не знаю, не было ни одного дня, чтобы мы ужинали и завтракали без, без свечей. Вам нравятся это... свечи, когда дома у вас горят? Скажите, да? Да. Горят, горят. особенно нравится задувать. А как вы задуваетесь, Витя? покажите? Ну да, примерно, так. Правда, у нас Сёма тут на прошлые выходные устроил пожар. Пожар? Сёма, что ты поджёг? Огонь. Огонь. На что ты поджег? Салфетки То есть правильно я понимаю, что можно создавать Понимаешь, например, Да, без я к тому, денег. что можно создавать абсолютно Без денег и выключив свет Условно при свечах наслаждаться И не видеть тех тараканов, которые ползали В конце 90-х годов На наших, на наших кухнях да? а Второе, что касается Путешествий, да, конечно я могу себе позволить Путешествия, но как человек наемный да, там, Я могу путешествовать только два раза в год а, С детьми Поэтому мы практически каждую субботу или воскресенье совершаем виртуальные Online путешествия, путешествия да. ваши да? и в принципе дети достаточно много знают я не знаю об Японии о Индии там о Как по-японски других... сказать привет или здравствуйте помните Нихао ни это по-китайски а по-японски Кани чего? правильно Каньчува". молодец ведь на самом деле достаточно... И просто… Честно говоря, да. вам, вот, я так скажу, что это, это, это, это просто, это не стоит фактически ну, ничего. ничего. да, Мы там эм, вырезаем какие-то шляпки, э, усаживаемся в самолете. Кстати, это еще очень хорошая подготовка э, к полету. Да. До того, как мои дети начали летать на самолете, мы все время играли в самолет. Я была стюардесса в коляске. Папа пилот, да, на диване. Значит, мы брали. Я брала коляску, и до сих пор дети любят играть в эту игру, туда бросая шоколадки, печенюшки. И у нее говорят: леди, леди или мисс, вот сюда подходите, и нам, пожалуйста, и мне еще там одна печенья. Это ничего не стоит. Четвертое правило. Мы можем сказать, что для того, чтобы создать атмосферу семьи, нам не нужно денег. Я уверена, что нет. Конечно, деньги. Ну, здесь, здесь мы, там, ну, не можем как-то вот, ну, совсем, наверное, уходить от этой нет, темы, нет, мы да? Не говорим о деньги решают, решают, конечно, много бытовых безусловно, вопросов. Но безусловно, Но вот для того, чтобы создавать этот Атмосферу. кайф и, и праздник, да, вот, ну, я повторюсь, мама вот нас как-то так с детства научила, что его можно создавать везде и даже на там, на кухне в четыре с половиной квадратных. Я метра. бы хотел немного вернуться к вопросу номер один или даже И к... еще, ты знаешь, да, на давай, самом пожалуйста. деле, мне кажется, вот шестое, наверное, не знаю, Пятое. Сказать, пятое, да, по правилам правила, да, это то, что все таки надо относиться как-то чуть-чуть пос поспокойнее, что ли, или повеселее, да, все таки вот семья это тоже может быть как, -как такая, знаете, в каком-то смысле игра. Да. Я сейчас знаю, что я немножко провокационные вещи говорю, да, там семья как проект, семья как игра. Но вот в этом какой-то вот такой легкости и веселости, мне кажется, и есть существование. Мы слишком всю свою жизнь и на работе, и дома, и по дороге, особенно вот в России, да, как-то очень воспринимаем все, серьезно, все серьезно да? И я обожаю наши субботы и воскресенья, да, потому что, ну, мы, мы дурачимся по полной программе. Мне То есть у нравится... вас нет там, что вот обязательно нужно к этому времени там лечь спать, покушать там, а что произойдет, если вдруг не к этому времени там, или какой-то распорядок нарушится, это Расп... же не критично. Ну, распорядок на самом деле сформирован с точки зрения того, что вот а сколько а ложится спать, с точки зрения Поесть или не поесть? Я на эту тему не заморачиваюсь. У нас на столе стоят орехи, морковь, капуста. То есть они там, всегда и так могут далее. Дети могут больше. подойти и взять все это в любое время. И, кстати, надо сказать, что вот этот вот совет мама меня иногда спрашивает: "Ой, мои дети хотят там одно, второе, третье, да?". Там, если у тебя на столе всегда есть и морковь, и яблоки, э -э капуста, не знаю, брюссельская капуста, дети сначала, может быть, не едят, а потом они начинают есть что, в принципе, все то, что ты им подсовываешь, да, вот эти печенюшки, хлебушки, как сейчас бабушки любят еще маслицы сверху, да, это все происходит потому, что мы же и предлагаем. Если предлагать вот эту вот Другое, здоровую да. пищу, другую, они сначала не едят, а потом начинают... А есть. Потом начинают есть да. Но при этом я не хотела бы, чтобы создалось впечатление, что это вот такой большой, огромный шалман, да. Угу. Есть правила, например, есть несколько. Я считаю, правил должно быть немного, но они а. должны быть. Ну вот, как то, например, допустим, кухня это не место для детей, угу. потому что это опасное Опасно. место сейчас, да, когда там детям по четыре с половиной года, да, там дочки шесть, кипяток, ножи, Плитка. Плит, плита, да, там и так далее. Они просто знают, что на кухне не надо ходить. Угу. Всё. Все, да. Все, что вот стоит в гостиной, да, можно, но в гостиной можно есть. А, там, ну, еще там целый ряд правил существует, да, что там все, договорились, лечь спать, лечь спать. Да. Мы все держим свои обещания. Договорились, вот. Там, вот так, да, значит, мы. Хотя дети также с меня требуют обещания. Если вдруг я пообещала вечером быть и не пришла, всё, да? то штраф. я получаю, да, штраф. Поэтому надо как-то вот, мне кажется, развлекаться играть, вот носить такие колпачки дома. Добавлю, вот я все-таки хочу вернуться к вопросу перед единичкой. Как все-таки включить в себя осознанность, что действительно тебе это надо? Ведь. Понимаешь, я вижу очень много семей. Я не могу сказать, что там у меня все там так, прямо как бы я хотел, да. Но вот как вот этот заставить себя вот осознать, что надо вкладывать свою энергию в семью? Вот не знаю, как еще сформировать по-другому этот вопрос. Ты знаешь, Ром, почему я и привожу вот это вот, на мой взгляд, понятное сравнение, что семья это проект? Вот ты на работе хочешь быть успешным. Ты делаешь тот или иной проект. Или в бизнесе ты делаешь тот или иной проект. Вот все для знаем, простых что людей, людей если которые да... вот не занимаются ни бизнесом, ни проектами. Вот они обычные люди, ну, я не знаю, врачи, там, я не знаю, может быть, рабочие. Вот ну просто как, люб... вот, вот, простые ты, люди. Ты врач, если ты не уделяешь внимания своему пациенту, профессионализму да, или, или развитию да. своему профессионализму, то ты не развиваешься, uh -huh. да, непрофессионально, Ведь ты не строишь отношения да, там, в обществе. Вот получается, что многие существуют проект, что все, вышла замуж, женился, все само собой. Вот и эти 20 лет прошли, и никто не помнит, где там, когда они были счастливы постоянные ругачки, ссоры, все остальное. А ведь это же от нас, от людей здесь. Вот как вот эту осознанность вот еще раз вот вытащить из человека. Ну, ты знаешь, я, конечно, не являюсь там психологом или специалистом. Здесь я просто, знаешь, Своё, с, да. из вот, ну, собственного, да. Но я хотела счастливую семью. И все, этого достаточно. И мне кажется, этого этого этого достаточно. Круто. И я уверена, кстати, вот в этом смысле Даже там, не знаю, я в какой-то момент э, Захотела дом да, и вот ну, в этом смысле для меня, например, очень важно иметь цели. И почему вот я апеллирую к тем людям, которые вот живут в логике бизнеса? Да, э, потому что очень часто ты становишься однобоким, ты становишься там успешным, а здесь там ну, создается видимость э, успешности. И когда ты начинаешь вот насыщать событиями, понимаешь, ты в проекте, у тебя есть дедлайны, Да. И здесь у тебя должны быть дедлайны, да, вот к этому сроку у меня есть прям плав в телефоне, к этому сроку сделать то-то там, к этому сделать то-то. Какие-то вещи я объявляю, как например, вот я, Вадима сказала о том, что, слушай, а давай вот, когда нам будет лет за 80, начнем заниматься бальными танцами и так далее. Да? Какие-то вещи я там объявляю, а какие-то вещи я ну, об них, о них не, не, не говорю. Ты знаешь, еще, мне кажется, второй момент, да, вот, ну, не насилие в, в целом, да, то есть… Отлично, вот, это шестое, шестое наше сегодняшнее такое. Я не знаю, правило или нет, но вот мы же сейчас приехали, да, там, угу. на эфир мы с Вадиком не договаривались, и я не знала, что дети будут участвовать, да, Вадим вот сидеть э, в эфире, и мне кажется, очень важно не, а, не, не заставлять, да? вот, например, Вадим сказал, да, ну я не хочу сейчас ну, пойти в эфире, да. да, там, я вот там только про. мы попросим его да. зайти узнаем потом. Конечно, конечно, и мне кажется, вот здесь вот тоже да не надо пытаться вот как бы ну, насилие, да? насилие, да, там, вот, например, вчера там. Э, мы все вместе участвовали в наших этих маскарадах, да. И, там, и в какие-то дни там, Вадим с нами играет, а в какие-то, в какие-то нет. Да. И мне кажется, это тоже вот, ну, нормально, потому что мы все люди. Там, иногда мне дочка говорит: я хочу побыть одна. Okay. Да. И все, и она идет в свою комнату, и я ее лично понимаю, я тоже иногда хочу побыть одна, и детям говорю, дети дайте, я хочу побыть одна, там не знаю, 15-20 минут, да. И вот мне тоже кажется, что вот, ну, здесь тоже нельзя воспринимать буквально, да, там, вот мы играем, вот правила игры, раздали фишки, все, погнали. Твой ход, ходи, погнали, да. Так. То есть, как бы, как какой-то, опять же, такой пушнее такое, да. Ну, конечно, у нас тоже случаются там ссоры или какие-то вот там ну, недопонимания, да, но это уже такие в целом мелочи. У меня, знаешь, есть один очень близкий мне друг, он говорит, слушай, да, можно ссориться, можно ругаться, но ты понимаешь, что семья, она все равно, да, и... То есть это не значит, что как бы вы серьезно не поругались, это не должно никак отразиться в целом на семье. Да? Конечно, кроме каких-то, может быть, ну, супер критичных вещей, которые подрывают основы семьи, там как бы, да. но не об этом. Вот ты говорила буквально в правиле номер пять о правилах, которые в вашем доме. да, там На кухню не заходить, все остальное. А вот между тобой и Вадимом есть какие-то правила, которые тебе тоже помогают выстраивать? Вот какие-то там, ну не знаю, вот какие-то, может быть, топ-3, ну самых простых там, я не знаю. Или даже то, о чем ты для себя считаешь, ему я об этом даже не говорил. Лично я очень эм, ценю то, что... Эм... Никто не претендует, вот, ну и Вадим в первую очередь да, не претендует на мою свободу. Что я имею в виду? Да, вот когда я написала этот пост, да, там вот в 0.030 я на самом деле в этот день ни разу не позвонила и не написала там, ни в чате, ни смс, ничего. Да? Вот. И в принципе, я ценю то, что как бы, к этому относится Вадим спокойно. Да? Я также отношусь к этому спокойно, если вдруг там, я не получу каких-то ответов на своих смс. Я не начинаю, как там, не многие женщины и, там, делают, звонить, там, да, там и так далее. Но окей, у человека как... я воспринимаю, что самое главное, человек помнит да, о том, что у нас есть семья, и это самое главное. И я сама исхожу из того, что все, что я делаю, я делаю ради семьи. Ради семьи. И я абсолютно доверяю в логике, что если что-то делает Вадим, он, он делает, делает это ради семьи. ради семьи. И я никогда не начинаю вот эти вот какие-то там проверки или что-то вот еще. И вот это, наверное, ну, мы никогда это правило не формулировали, да? но оно так сложилось, что вот это вот есть ну, как бы уважение. Значит, что у меня был такой день, угу. что мне некогда было там… Позвонить или написать. Там, да, да, да. Возможно, я даже в этот день там кому-то другому писала, да, там каким-то своим коллегам, либо по, там по развитию женского предпринимательства, либо там коллегам по Бумстартеру. И Вадим, конечно же, видит, что я заходила в WhatsApp, да, но я никогда не слышу типа, каких-то претензий. Типа ты да? Да, вот. я видел там, ты 25 раз заходила там, или последний раз была вас только мне так и не написал но ну, не написала значит не написала да? и вот я со своей стороны делаю то же самое мне кажется вот это вот ну, некая все-таки свобода в мелочах да, там Она должна быть да? там Есть некая несвобода в, да. в главном да, Что мы вместе принадлежим вместе, друг, да. друг другу да? Но во всем остальном Это мелочи, которые многие обращают внимание да, И тем самым отравляют Мне кажется жизнь. Себе, себе жизнь Это все мелочи, это все надо опустить Ты знаешь, может быть такой пример Сейчас у меня возник, такой он немножко аллегоричный да? Я часто вижу, когда летишь в самолете С детьми да? вот Летят семьи с детьми uh -huh. Или с одним ребенком да? Вот начинает ребенка дергать. Постоянно. Тут не вставай, тут не ходи, да, там то не делай. Вот, например, когда мы летаем, и в этот момент всегда хочешь сказать, ну что вы затекали своего ребенка? Пусть он походит, пусть походит босиком, пусть познакомится со всеми, пусть обольется 25 раз томатным соком. В ресторанах вообще никто не обращает внимания на детей. Это у нас все цикают На нашем самолете, да, там, ну то есть вот пусть он обольется 25 раз томатным соком, да, там, ну что, вот я, честно говоря, просто там и я, и Вадим, Одеваем наушники и смотрим фильм. Они больются 150 раз, да, а потом в конце полета я их переодену. Ты можешь себе представить глаза соседей-пассажиров, которые видят, как мои дети идут иногда босиком в туалет. Ну и что? Решили они идти босиком, пусть сходят. Но это же ничего не случится. Просто я к чему? К тому, что это все мелочи. Ты потом их помоешь, всю эту одежду свернешь, и в рюкзаке у нас есть еще один комплект, чтобы на таможне их пропустили и не выглядели прилично. То есть, мне кажется, что вот самое, наверное, главное, может быть, даже вот в день Рождества всегда помнить э, о главном, о том, что есть семья, есть любовь, э, бытовуха и все остальные мелочи, они должны быть за бортом. Угу. Конечно, я тоже раздражаюсь да, по каким-то ну, мелочам, но я все время вспоминаю, думаю, что я сейчас вот как-то буду себя, зачем я буду себя как-то вот, ну, разменивать на, на, эти, на эти мелочи. Скажи, пожалуйста, где ты черпаешь силы, где ты берешь вдохновение, откуда ты подзаряжаешься, чтобы оставаться позитивной, успешной дома? Ой, я только приготовила ответ, когда ты сформулировал половину вопрос, я думала, что он будет где ты находишь силы для работы. Я тут уже хотела сказать, ну конечно же, там дома. Где я нахожу? Я люблю время, когда я еду с работы домой. Это вот такое время ну, переключения. переключения. Да. Я сколько иногда... это по времени примерно? О, это ужасно. Это примерно полтора часа я еду. Но даже на самом деле, если я иду на метро, это все равно около часа. Ну, — То есть ты как-то стараешься переключиться, чтобы прийти домой не с проблемами глобальных масштабов? — Я люблю масштабов. почитать, я люблю зайти на чемпионат комы, почитать про теннис, я люблю зайти на компроматру и почитать какие-нибудь там сплетни, я люблю полистать сайты, там связанные с путешествием, потому что я очень люблю все планировать, да. — Кто в вашей семье планирует путешествовать? — Я. — А Вадим, но ну, высказывает свои какие-то пожелания. А, да, а, но при этом все-таки вот что тоже, наверное, как бы вот хорошо, да, это видимо Вадим меня к этому, наверное, приучил. Я думаю, за многие годы он мне всегда говорит, что вот если нужно будет завтра поехать на тот -то остров, соберемся и поедем. Поедем, да. Да. Браво. И это, кстати, меня очень поддерживает на работе, потому что я знаю, что в любой момент мы просто вот не знаю соберемся и и уедем, да, куда-нибудь, да, там мы будем, будем, будем, путешествовать. То есть, вот, наверное, что тоже еще важно, да, это поддерживать друг друга в том, что вот, ну, не критиковать по мелочам, потому что когда я, например, начинаю говорить, вот, там, отчего а ты там вот, ну, там, вот тут не стал так делать, да, там, ну, естественно, там бывают какие-то мелкие Претензии, да, то Вадик мне напоминает очень простую вещь. Он мне говорит: ты за меня или за того дядю? Ну, то есть, вот он четко определяет, где мы, а где весь остальной мир. И тогда я говорю: нет, конечно, я за тебя. Я говорю, а что ты с этим человеком, там не знаю, поспорил? Он мне говорит, я не понял, ты за меня или за того человека? И вот то, что меня, Слушай, наверное, поддерживает, что мысль, вот вот вот он априори всегда, всегда, всегда, за, всегда за меня. Знаешь, как вот иногда можно прочитать такие пожелания в интернете, да, там, вот с днем рождения, что там, я не знаю, даже если ты там, не знаю, ты оказался наркоманом, убийцей, я ешь на завтрак да, детей, да. малолетних, то я все равно за тебя. Да. Вот в этом смысле, наверное... Это то, что вот, ну, Вадим, наверное, дал мне. Я не знаю, это было в его как-то. А можно ли это развить чувство? Да. Как? Ну, а как себя останавливать и вспоминать, что вот каждый раз, когда тебе хочется тюкнуть, тюкнуть да, надо просто себя подостановить и все. А потом ты на самом деле начинаешь реф рефлексировать и в себе видеть то же самое. То есть э, ты что же думаешь, а, вот тут меня можно было тюкнуть. И тут меня можно было тюкнуть, да. А ты понимаешь, что тебя не тюкают. И тогда ты тоже начинаешь это не делать. В ответ. Ты знаешь, я не могу сказать, что прям вот, знаешь, во всем всегда, во всем всегда э, идеально, да? Бывают какие-то периоды Вот спадов. Хотел сказать про сбои. Бывают ли в твоем проекте сбои в проекте? Mm. Ну все-таки с, с детьми в этом смысле, конечно, когда есть дети, да, то э, и жена, и муж, ведь неважно. Мы с тобой все время говорим, что именно женщина начинает. Может быть, в какой-то семье это начнет. Мужчина. Сначала. Да, когда все-таки есть вот этот вот центр инвестиций, да, притяжение внимания и под инвестициями не только денег, я имею в виду, да, то, конечно, это сильно объединяет, да, и избоев становится меньше, меньше. Потому что, конечно, когда не было детей, мы там ругались чаще. А когда появляются дети, ты делаешь это, это меньше. Ну вот сейчас наши дети развеселились. Ты уже знаешь, я вспоминаю очень хороший фильм, мне вот я иногда пересматриваю «Сатисфакция с Гришковцом», ты, ты смотрел? Я, я тебе очень рекомендую. Пожалуйста, найди время, посмотри. Там смысл какой. Один богатый человек, у него работает его зам. И он застукал его, что он встречается, ну или какие-то внимания уделял его жене. Он говорит, так, я тебя бить не буду, у нас с тобой дуэль. Будем пить, пока первый не упадет. А пока будем не просто пить, а будем разговаривать о вопросах. И вот они там о мороженом, о друзьях и о детях. Представляешь? И вот когда это, говорит, а что говорит, дети? Дети для мужчины делают мир понятным. Когда детей нет, мужчина непонятен. Когда дети есть, для мужчины становится все ясно. Он ясно для него, за кого отдать жизнь, ради чего теперь все идет. Они упорядочкуют жизнь мужчины. Поэтому, если ты говоришь о том, что может быть кто-то из мужчин, я бы очень хотел, чтобы смотрящие наш сегодня зрители, если есть такие люди, у которых вот фантастически приятный какой-то проект семейный, где мужчина взял и вытащил или построил, пусть они напишут нам в комментариях, тебе, мне, в наших социальных сетях, возможно, мы и пригласим с тобой вместе, для того, чтобы послушать этого человека и может быть и там делаем такую традицию в конце года в рождество делать передачу о наших семьях какое следующее правило ты бы еще порекомендовала в оставшиеся пять минут у нас но ну, в оставшиеся пять минут я бы наверное сказала бы о чем о том что мне кажется важно всегда иметь какую-то цель да, и вот э, в этом смысле да, вот я уже на свои действия да, смотрю именно с точки зрения того, что я передам детям. И вот создавая там традиции, то, что я тебе говорила, там, со свечами, uh -huh. да, там, какого-то фана, да, там, других традиций, да, я каждый раз думаю, что, что я им передам. Поэтому как моя в этом смысле, будет, Да, было. как будет в их семьях, да, и там, и, может быть, моя дочка, там, когда меня уже не будет, да, будет рассказывать о том, что вот наша мамочка там приводила нас на эфир и одевала колпак Санта-Клауса. Мне кажется, вот когда ты имеешь какую-то цель, которую может быть даже дальше, чем твоя жизнь, да, это делает жизнь еще более, более осознанной. И вот и, и я бы, наверное, там, слушатель порекомендовала бы подумать да, не только о днем, сегодняшним, да, как его сделать счастливым, потому что она, конечно же, короткая. Я знаешь, буквально вчера вечером смотрела ролик фонда Хабенского, особенно угу. ты понимаешь, когда кто-то в благотворительного фонда Константина Хабенского, ты понимаешь тогда, когда кто то там заболевает близкие и ты понимаешь насколько семья важна насколько это те люди которые в любых обстоятельствах остаются с тобой и знаешь как говорится там твоя карьера да, там твоя работа тебя не обнимет не поцелует не поцелуем, но да. твоя семья и твои близкие они всегда будут, всегда будут рядом и конечно же когда стоит приоритет во что больше инвестировать да ну на мой взгляд да там семья и да это становится очевидно. – Уважаемые радиослушатели, совсем немного осталось времени для того, как мы закончим наш эфир, но мне бы хотелось вам пожелать следующее, и я еще потом попрошу я тебя сделать пожелание всем тем, кто нас слушает представьте ту идеальную картину своей семьи, которой вы бы хотели жить. Подумайте о том, что вам нужно сделать, чтобы пошагово прийти к этому. Я очень желаю, чтобы 2017 год стал для вас поворотным годом в создании вот этого проекта вашей семьи, чтобы вы задумались и реально своими шагами, своими поступками, не затребуя от второй половины чего-то еще, сами потихонечку, начиная с простого поцелуя, сделали свою семью прекрасным. И твое завершающее пожелание сегодняшнего нашего последнего эфира в этом году. Друзья, я бы хотела пожелать, что каждый из вас верил в себя. И на самом деле вот, ну, невозможное возможное тому примеров очень много. И когда наступают, может быть, трудные минуты или минуты отчаяния, да, смотрите те примеры э, тех людей, их очень много и в мире, и, и в России, и женщин, и мужчин, и молодых, и пожилых, которые на самом деле умеют превратить свою жизнь действительно вот, ну, в рождественскую сказку. И все зависит на самом деле от тебя лично да, и от того, чего ты, собственно, хочешь. Любите друг друга и ура с Рождеством, с, Новым годом! с наступающим Новым годом. Всех благ в Новом году. До встречи и пока. Пока.